готовимся совершить путешествие по Вселенной. И поэтому поговорим сегодня о движении объектов в пространстве. Изучением этого явления занимается физика, наука о наиболее общих законах природы. Давай-ка заглянем в бесценную копилку знаний, не открывать же их каждый раз заново. Итак, что известно о движении объектов? А они по-разному, одни быстрее другие медленнее. Человек, например, может идти или бежать, ехать на велосипеде или лететь на самолете. Что же изменяется при этом? Быстрота движения или скорость? Скорость – это величина, которая характеризует быстроту движения. И для любого движущегося объекта скорость можно рассчитать. Но как это сделать? Посмотри, как движутся эти три объекта от точки А до точки Б. Очевидно, что быстрее всех движется автомобиль. Он быстрее преодолел это расстояние. И ему понадобилось меньше времени, чем велосипедисту. А это значит, что скорость машины больше, чем скорость велосипеда. А пешеходу понадобилось больше времени, чтобы преодолеть то же самое расстояние. Значит, скорость его меньше, чем скорость велосипедиста и автомобиля. Обратим внимание, мы объяснили движение объектов с помощью трех величин. Это скорость, расстояние и время. Физики записывают законы в виде формул. Это очень удобно, так как подставляя числа в формулу, всегда можно вычислить неизвестную величину. Формула – это символическая запись высказывания, в данном случае этого. Скорость движения равна пройденному пути, деленному на 3. Для записи формулы, используют буквенное обозначение физических величин. Во всем мире они обозначаются буквами латинского или греческого алфавита. Так пространство, разделяющее два пункта или расстояние обозначается прописной ее еще называют заглавной буквой s и выражается оно единица единице длины. Время, за которое был пройден путь, обозначается строчной, то есть маленькой буквой t, его измеряют в часах, минутах, секундах, скорость обозначается прописной буквой В. Скорость показывает, какое расстояние преодолел объект за определенную единицу времени и измеряется таким образом в метрах в секунду, километрах в час, в километрах в секунду. Вот формула, по которой можно рассчитать скорость любого объекта и на Земле и в космосе. v равняется s деленное на t. Это выражение записывается в виде обыкновенной дроби, дробная черта означает знак деления. Если нам, например, надо узнать скорость пешехода, который прошел 10 километров за 2 часа, то мы подставляем данные в формулу 10 километров делим на 2 часа получается 5 километров в час. С такой скоростью, кстати говоря, в среднем и передвигается человек. Все три величины, скорость, время и расстояние, находятся в зависимости друг от друга. Зная формулу скорости, ты всегда сможешь рассчитать одну неизвестную величину, если известны две другие. При этом формула перестраивается в нужном порядке. Если известно время и скорость, то по такой формуле можно определить расстояние. Подставляя данные в формулу, мы узнаем, что за 3 часа пешеход прошел 15 километров. А если надо рассчитать время, то формула принимает такой вид. Подставляя наши данные в формулу получаем результат. Это значит, что пешеходу понадобилось 4 часа, чтобы пройти 20 километров. Скорости нарастали в нашем мире со времени появления колеса, одного из гениальных изобретений человечества. Примерно 5000 лет назад люди изобрели колесные повозки и стали использовать тягловую силу животных для перевозки грузов и пассажиров. Повозка, запряженная лошадьми, была на протяжении тысячелетий единственным наземным средством передвижения, в том числе и международным. Скорость такого экипажа достигала 10 км в час, и путешествия длились очень долго. Например, дорогу из Москвы в Петербург преодолевали за четверо суток. Другого средства передвижения люди тогда просто не могли себе представить, поэтому когда появились первые деревянные рельсовые пути, то вагоны с грузами людьми тянули опять-таки лошади. И первый велосипед, который появился в начале 19 века, тоже называли лошадкой. Он имел седло, два колеса и руль, педалей не было, и издок отталкивался от земли ногами. Позже переднее колесо оснастили педалями, при этом оно имело высоту 2 метра, а заднее было маленьким, и нужна была лестница, чтобы забраться на такой велосипед. Поворотным моментом в истории развития скоростей стало изобретение различных типов двигателей. На протяжении последних 200 лет появились паровые, бензиновые, дизельные, электродвигатели. На смену конской тяги постепенно пришли моторизованные транспортные средства. Слово мотор в переводе с латинского языка означает приводящие в движение. Первые мотоциклы и автомобили появились в конце 19 века и выглядели они совсем иначе, чем сейчас. Немецкий инженер Готлиб Даймлер установил бензиновый двигатель на самодельном деревянном велосипеде. Это и был первый мотоцикл. А первый автомобиль? Построил немецкий инженер Карл Бенц. Под пассажирским сиденьем помещался небольшой бензиновый двигатель, крутевший задние колеса. У этой машины было три колеса, и она развивала скорость до 15 км в час. И первые поезда выглядели совсем не так, как сегодня. В качестве локомотива, который тянул вагоны, сначала использовали паровоз. В топке под паровым котлом сжигали уголь, вода закипала и превращалась в пар. Пар приводил в движение Порши, который через специальный механизм вращал колеса. Локомотив британского инженера Джорджа Стефенсона двигался по железной дороге со скоростью 47 км в час. За быстроту движения его тогда назвали ракетой. А через сто лет, уже в 20 веке, появился тепловоз локомотив с дизельным мотором. За счет энергии сгорания горючих продуктов он развивал рекордную для того времени скорость. 175 км в час. Двигатели стали устанавливать также на кораблях, в 19 веке паровые, а в 20 дизельные, потом атомные, что в значительной степени повысило скорость морских судов. В 20 веке началось также массовое производство автомобилей и всего за один век автомобили преобразили мир. Если скорость в городе ограничена, то на трассе они могут, как и мотоциклы, развивать головокружительную скорость. От автомобилей с дизельным и бензиновым мотором в наше время идет переход к электромобилям, которые не загрязняют выхлопными газами окружающую среду. А самый скоростной наземный транспорт в наше время – это, конечно, поезд. Современные железные дороги электрифицированы, в качестве локомотива теперь используется электровоз. Современные скоростные поезда преодолевают за час от 300 до 500 километров. А самый быстрый на сегодняшний день японский поезд развивает скорость более 600 километров в час. И, наконец, человек осуществил свою давнюю мечту – поднялся в воздух. Первый самолет, построенный американцами братьями Райт в 1903 году, продержался в воздухе всего 12 секунд а длина пути составила 37 метров. Современные пассажирские самолеты призывают скорость до 900 и даже 1000 км в час. На них установлены реактивные двигатели, создающие тягу таким же образом, как воздух, выходящий из надувного шарика. Продукты сгорания топлива, горячие выхлопные газы с огромной скоростью вырываются из сопла задней части двигателя, толкая самолет вперед. И еще в 20 веке были запущены первые аппараты в космическое пространство. Скорости стали космическими. Об этом и пойдет речь в следующем ролике.